Больше полутора, ста, ста-полутора. Здесь же крепости столько же, сколько и мне годиков. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, снова одинокий обзор намечается. Так что ставьте лайк авансом, смотрите другие видео с канала, подписывайтесь, если еще не подписаны. И ставьте колокольчик, жмякайте его, чтобы получать уведомления о всех выходящих видео. Также на все мои соцсети, они в описании, тоже подписывайтесь. А сейчас Камни из почек достаны, и они присутствуют. Так что, естественно, юбка, килт, клетка, ламберджек, и все это нас отсылает... Всеми нами любимой Шотландии и Ирландии и Великобритании виски, дамы и господа, Вильям Лоусонс сейчас обозрим. Немножко стоит окунуться в историю напитка. Сначала зайдем в Википедию. Википедия по запросу Вильям Лоусенс говорит, что родоначальником виски Вильям Лоусенс принято считать самого Вильяма Лоусона, однако он не имел непосредственного отношения к производству. Компания William Lawson's Distillate Ltd. была основана в 1849 году. Охренеть! Более полутора сотен лет уже существует. Очень-очень-очень мощная компания алкогольная поставляет нам William Lawson. Хреново туча наград, но это все сами в Википедии прочитайте. 11 12 года. Но у нас сегодня William Lawson's супер спайси это было предсказуемо и перед тем как продолжим информацию поглощать наверное стоит и само зелье поглотить действительно почему меня специальный вискарный бокал бокал вискарный с камнями для виски нальем на одну треть как известно виски положено наливать на два пальца откуда ты знаешь то есть вот этот вот мы использовать не будем замеряем ну наверное, даже еще чуть-чуть подорем. Все британцы считают полнейшим кощунством пить виски с льдом. Поэтому они и придумали и разработали эти камни, которые сейчас охлаждают виски внутри. Суть камней для виски. Аккумуляторы холода. Некоторым вискарям оно идет в комплекте в подарок. Поэтому это всегда очень удобно. Всегда держи их в морозилке. И как только у тебя появились виски, ледяные камни бросил, и они тебе по пару бокалов стабильно. Они дают э, возможность охладиться напитку, который ты только что принес из вонючего нахуй <laughs> нахуй, блять, магазин. Бокал, конечно же, лучше использовать такой, но можно и брать э, бокал, вот столфным ном, ну, да, у меня. Можно э, брать бокал на ножки типа винный, пить естественно низкими ну, небольшими платками смаковать. Перейдем на официальный сайт William Lawsons эти красавцы прям аж русифицировали его но правда почему-то не полностью отдел контакты связаться с нами раздел на сайте вообще нахрен не коннектится пересылает какое-то приложение, которое нигде не открывает. Ну и, в принципе, дальше, дальше, дальше. Подробное описание самого Вильяма Лоусона, как э, вот это вот предыстория. Это все на главной странице сайта, сами можете почитать. Переходим во второй раздел. И вот здесь вот следующий текст. Вильям Лоусон, Finest Blend. Естественно, Finest, прекраснейший аромат. Ничего не должно встать между мужчиной и нашим виски. Пока жив, не женись. Естественно, вот именно поэтому я не женюсь, чтобы ничто не встало между мной, мужчиной, и этим виски. Я надеюсь, между мной и вами тоже никогда ничего не встанет. Подписывайтесь. У нас видим Lonset Super Spicey. Spirit Drink Based on whiskey. То есть на основе виски, 35-градусный, 700 миллилитров, ценник 1200. Ну и теперь что у нас? Спиртной, зерновой, дистиллированный напиток, купажированный, Миллиам Лоусон, супер Spice. Содержание выдержки не менее трех лет. Что вот нам такая вот информация дается? Блин, состав. Выдержанный... Зерновые дистилляты, дисковые выдержанные дистилляты и зерна златого кукур, ячмень, пшеница, кукуруза. Вода питьевая, исправленная. Сахарный сироп инвертный, ароматизатор пищевой, ванильный со специями. Пищевая добавка, краситель Е-150А. Все. Изготовитель общества с ограниченной ответственностью. Завод Георгиевский. Традиции и качества. Местонахождение адрес юридического лица и адрес производства. Россия, Московская область город. То есть, мы знаем строителей изготовлено под контролем Джон э, Деворд Сонс Лтд. Место нахождения юридического листа Винчестер. Короче делают у нас под контролем, собственно, Деворда. Даже не Вильям Лоусонса торговой марки, а именно Деворда. Девора. Девора, да? Вот и какая-то хитрая схема штрих-код 760 первые три цифры штрих-кода в большинстве своем случаев не всегда говорят а, именно о стране производства товара. Они говорят о стране, где зарегистрирован товар. Так что сай, британская а, компания а, контролирует а, производство бухла в Московской области, а зарегистрировано в Швейцарии. Как я быстро их раскусил! М -м -м, спасибо, Шерлок! Самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты, не благодаря. Ну что ж, а, о производителе поговорили, поговорили... Происхождение истории коснулись. Давайте теперь, собственно, к самому напитку. Наконец-то. Дождались. Темный, темный, темный коричневый цвет. Стакан с темным дном. Слегка подогреваем в руке. Ловим запах. Ароматы. Ароматы душевные не бьет спиртяга по ноздрям как в дешевых вискарях ну и ссылка на Steel Dagger вот здесь он был в нескольких обзорах вот здесь вот с камушками действительно британские виски изготовленные в Подмосковье хоть и 35 О. Здесь же крепости столько же, сколько и мне годика, каждый градус за год моей жизни. Потрясающе. Так вот, эти 35 градусов слегка, слегка даже не обжигают, а подогревают слизистую. И все вот эти вот ингредиенты, что входят в этот в ароматизатор пищевой ванильный спе, со специями, они прям... Смягчают, смягчают, добавляют вот этих вот ноток. Ваниль, корица, яблоко, вот это вот все. По чуть-чуть, по чуть-чуть ненавязчиво и легко э, чувствуется со всеми зерновыми э, культурами, что присутствует э, в, в, в, в изготовлении этого дистиллятора потрясающий скотч. Сочиняешь складно. Рекомендую всем ценителям обзавестись камнями для виски. Камни подойдут в любую ситуацию. Блин, гребаное пиво, которое я не пью уже несколько лет. Его тоже можно бомбануть и эффект будет. Оно прохладненько, пойло-то, чудеснейшее, ароматнейшее. Блин, прекрасный, прекрасный коричневый цвет. И камни. Камни, конечно, тоже хорошо смотрятся. Чистым 35 заходит хорошо. В натуре! Просто вкусно. Э, ну, ну, вкусно. Вкусно. вкусно. Это просто ароматно, это не так уж и просто. Потому что к любому напитку алкогольному обязана быть какая-то запусть. Да ладно! А Вильям Лоусенс это купажированный виски из многих-многих-многих сортов виски. Если память не ошибает, то, по-моему, все-таки 40 используется сортов виски для создания именно марки William Lawsons. А именно к этому самое оптимальное – это морепродукты. На закусь отведаем немного морепродуктов. О, как интересно! Наши морепродукты. Ведь все помнят профессора Лебединского. А кто не помнит, вернитесь на 20 лет назад. Именно где-то в нулевых был очень популярен такой исполнитель узелые забавные песенки вот таким вот хриплым голосом и вот одна из выдержек из его песен вот приехал врач очень скорой помощи дал рецепт подводку сала а под чачу овощи и идеальная закуска основываясь и на этом тексте и на опыте жизненном и на подходе и на всей биологии метафизики в том числе это Та, которая подчеркивает вкус напитка Не перебивает его, а именно подчеркивает Так что купажированному виски э, с травяным ароматом Идеально подойдет морепродукты В нашем случае это, естественно, мясо краба И ноги мяса краба Которые у него гребаные палки Может быть это член краба Палки члены кроват, они действительно освежают, из-за своей структуры они собирают спирт, обновляют слизистую, вот, вот, вот подготавливают следующему глотку алкоголь. В соевом соусе макнуть вообще солоноватость тоже, тоже подходит к рыбному. Черт побери такое несешь. Подписывайся обязательно. Подпишись от своих друзей. им, поделись видео в соцсетях. Там стрелочка такая нарисована. Поделиться. Почему нет? Тебе не сложно, а мне приятно. Раз уж речь зашла о закусках. Стоит упомянуть то, что ни в коем случае. Ну прям блять от слова совсем. Виски. Любому. Одна, много, мягко. Травиномо, а солодому. Никогда нельзя использовать на закуску цитрусовый. Нахрен убьют все ароматы. Не ощутишь. Это полный конфликт интересов. Ну а доказательством где? Принять твои слова, наверное. Ну а теперь самый стандартный, самый классический коктейль. Виски кола. Полу тоже немножечко подохладили, слегка запотело, не. Не, до, не до льда, не до мороза, не до камня. Разбавил один дум, давай все-таки один, ну нет, два к одному, вот сейчас, да, три к одному. И скорее... посмотрим, убьет ли сладость колы-колы, колы-колы э -э -э, аромат. Вот именно вот всех этих ванили, ячменя, кукурузы. Нет, нет, все равно пробивается даже через сладость сколько колы пробивается ароматизатор и чувствуется. И блин, он как-то вот в купе оно даже довольно-таки неплохо. Прям вот вообще хорошо. Вот сейчас вот глоток не размешивая как-то зашла, как будто бы чисто подразбавленная кола. Сейчас вот чуть-чуть поболтаем. Блин, это хорошее сочетание. Наверное, одно из лучших. Они прекрасно дополняют друг друга. Идеальная пара. Еще разок чистого, вкусного, божественного Вильяма Лоусенса. Ну, бахнем. Жа. Бахнет. жахнем, бахнем, жахнем. Швейцарский штрих-код, шотланд, Шотландская технология, подмосковное производство. Ну, блядь, четко. Блять, мне кажется, этот аромат, запах и вкус я запомнил надолго. Я отличу его от любого другого условного. Появился Steel Dagger. Поживем, увидим. Действительно супер, действительно спайсит. А в состоянии коктейля, блин, ароматы, вот прям, то самое сочетание, которое именно лучше Сладость колы, ваниль, корица, они прекрасно дополняют э, друг друга, вот именно вот в этом сочетании. Вот. Это то самое, то самое, то что нужно. То, что Вильям Лоусон Супер спасит Хапает сразу двойной лайк от меня Надеюсь, что и от вас Обязательно, обязательно покупайте его Обязательно сделаем битву э, других производителей с ним Вот именно многосолодовых Да? Единственный минус хуебастаж оформленный и русифицированная часть сайта. А в целом, блять, ароматное поло. Чертовски, ароматное поло, чертовски божественное, вкусное, душевное и четкое зелье. И скалой, и без колы заходит потрясающе. Это. Скало, без скалы просто вот ну как-то наверное более по мужски так покупание а так в целом лайк лайк вильяму лайк лоусону лайк мне обязательно поставьте не забывайте что подписаться в очередной раз напоминаю ставьте лайк делиться видосом собственно на этом вильям лоусон с спасит говорит вам пока